Что ему Давай откроем дверь и посмотрим, что там Это котенок Мячик! Уточка появилась Где же наша уточка? Вот она! Вы нашли нашу уточку Цветочек Еще один кружок Треугольник Еще один кубик мячик. Посмотрим, что там. Бабочки летают. Бабочка спряталась Бабочка появилась Где бабочка? Вы нашли нашу бабочку Треугольник Квадрат? Всем так легко. <смех> Нажал и все. <смех> Нажал и все. Моя кнопка голубая, она чудесная. Я знаю, нам играть всем так легко. <смех> Нажал и все. Давай-ка посмотрим, что там внутри.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 Неразлучны ты и я, Звери все мои друзья, Обижать нам их нельзя. Давай-ка посмотрим, что там внутри. Разноцветные кубики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 Получилась башня Ку-ку Ну-ка, где я? Чувствую поиск. Кружок Давай-ка посмотрим, что там внутри Я кнопка голубая, Она чудесная, я знаю, Нам играть всем так легко! Нажал, и все! Так, Анюх, пощакачу, Вот здесь и тут.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 Игра, Играть Но пора Ложиться Спать Смотри Из-за туч выплыл месяц Наступила а -а -а. ночь Если друга встретишь ты Что же сказать Привет. Должен ты Друга встретишь ты, скажи привет, привет, привет, привет, но когда придет пора, друзья, расставаться вам, пока, пока, пока, пока, пока, то другу ты скажи тогда. Еще не раз вернемся к вам, будем мы дружить. Мы будем! Давай начнем! Скорей! Вы готовы? Бе-бе! Вы готовы? Ба Вы готовы? Ба Тогда начнем! Пам-пам-пам! -ба Бе-бе! Пам-пам-пам! Бе-бе! Пам-пам-пам! -ба Бе-бе! Пам-пам-пам-пам! -ба Давай откроем окно и посмотрим, что там Солнышко взошло Доброе утро Встретишь ты, что же скажешь ты ему? Друга встретишь ты, скажи Привет, привет, привет, привет Но когда придет пора Расставаться вам, друзья То другу ты скажи тогда Пока, пока, пока, пока Красный прямоугольник. Оранжевый прямоугольник. Желтый. Зеленый. И синий прямоугольник. Получился ксилофон. Давайте в прятки играть Я буду прятаться, а вы меня искать Вот я спряталась от вас Где? Скажите мне сейчас Привет! Эй! Правильно, вы нашли меня за песочным замком, И я тоже вас вижу. И я тоже вас вижу. хе змей может быть вы его видели вот здорово может он находится там нет тогда может мой воздушный змей находится здесь вот он как хорошо что мы нашли его «Весело!» Где я сейчас? Вот я! Привет! Зеленый цвет, желтый цвет, красный цвет. вместе с нами. Ну-ка, крепче, чмокни меня, а я поцелую тебя. Ну-ка, крепче, чмокни меня. А я поцелую тебя. Зеленый след Желтый Желтые следы Красный Красные следы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 Давай откроем окно и посмотрим, что там. Дождик идет. Вот он закончился. Выглянуло солнышко и появилась многоцветная радуга. Коробка. Это волшебная коробка. Сейчас она превратится в машинку. Р -р -р -р. До встречи. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-па-пам. О, привет. Но мне пора уходить. До встречи. Грустно. 장군 <목소리도> Вы видели мой мячик? О, здорово! Может быть, он упал в ведерко? Нет? Э -э -э -э. Может быть, он в коробке? Вот он! Вы нашли мой мячик? Спасибо! Давайте в прятки играть Я буду прятаться, а вы меня искать <звы> <звы> <звы> Вот я спряталась от вас Где? Скажите мне сейчас <звы> Правильно я пряталась под этим ведерком Видите, я тоже вас нашла Да-да-да Да-да-да Я вас да, да, да. очень люблю Это волшебная коробка Сейчас она превратится В воздушный шар Полетели До встречи Сейчас, правильно? Сейчас, правильно? Вот здорово, давайте вместе ее споем. Давай откроем окно и посмотрим, что там. Золотая рыбка плещется в море. Это волшебная коробка Сейчас она превратится в кораблик И мы на нем поплывем До встречи! Надо перевернуть машинку а, -а, а кораблик надо перевернуть а сейчас давайте в прятки играть я буду прятаться а вы меня искать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 И я тоже вас вижу Ой, где мой поезд? Вы видели мой поезд? Вот здорово! Может быть он под столом? Эм, тогда... Может быть, он под кроватью? Ах, вот он где! Вы нашли мой поезд! Спасибо! Пока! Ква-ква! Ква-ква! Ква-ква! ква, -ква. ква, -ква. ква, -ква. ква, -ква. Кваква, кваква, кваква, ква-ква. Ква-ква, кваква. Я тебя, неразлучный, ты и я. Звери все мои друзья, обижать на мы. откроем окно и посмотрим, что там. Вот и ночь наступила. Из-за туч выплыл месяц. Спокойной ночи! Может, мы ее вместе споем? Хлоп-хлоп ты ладош, не жалей! Если весела, аплодируй нам! Смелей! Если уходить, вдруг пора! маши рукой и скажи тогда пока Встретишь ты, что же сказать? Привет, должен ты привет. Если друга встретишь ты, скажи привет. Привет, привет, привет. Но когда придет пора, друзья, расставаться вам, пока-пока-пока-пока, то, то другу ты скажи.